Сапу, Сапу сап, кричу, гому асап, кричу, мануасап. Всем, кто меня знает, сап, сап, усап, сап, сапу, сапу, саппусап, но в флобу то я, душу греет купюры. Я в новой школу заспай. Я проспальца мафия. Ловлю, ловлю, ловлю, ловлю, ловлю деньги, как волкишки. Подруга под столом, но правда по привычке. Люди звонят, я занят Мне плевать, что базарь. Как локо на лайте. Трубки, братишка на лане, о, мой гад, о мой Бог, люди хотят, что хотят больше слов, меньше дела, больше слов. Ты готов up, Кричу закричу, молсал, кричу, магнуаса. Всем, кто меня знает, соп, соп, соп, сапу, сапу, Кричу вам васал, кричу, магуаса. Всем, кто меня знает, сап, соп, соп, сапу, сапуса, пуса. Вспомни скейте, флип бейбор, каждый день новый спот от рандон. Да, бич мой скил Полный дом в рукаве, как новый корвет, свежий молот леет Твоя сука, мной гордится, будто я ее отец, твою мать Это факт, весь твой рэп, заграничный контрафакт Вот это да, вот это да, это кроу-сквад Летаем выше всего дерьма, как зигзаг на кряк Летаю и кричу своим брат. Puss up, puss up, puss up. Puss up. кричу, гом у кричу, ман